Ёлки-палки, шо Вот смотри, сегодня приобрел. Ага. Uh -huh. И пепельница. Супер, супер, это просто невероятно. Привет, ребята! Я знаю, что вы любите конкурсы, и как раз в этом видео будет конкурс и розыгрыш. Вот вы видите монету 10 гривен, покрытую настоящим золотом. Для участия в этой акции вам нужно просто перейти на канал моего друга Лавка Удовольствия и под последним видео написать привет от фортового коллекционера. Вперед, подписывайтесь! В комментарии обязательно напишите, что вы от фортового коллекционера, чтобы я видел, что вы от Леши, и мы разыграем эту монету. Ребята, монета просто класс! Ну что? Видим лавка удовольствий. Погнали! Привет! Привет! Что ты зачитаешь? Образовываешься? Да, хочу ролик запилить. Ну, что, Ээ... На старорусском? Сейчас я музыку выключу. Прямо. А как тебе <ping -tong> часы? Посмотри сколько времени. Сколько же время? В разных часах по-разному. Ну, тебе не идут. Ну, просто, да, тут по Лондону. Это Лондон, это у нас там по Украине, по Китаю. Гляньте, что это штука интересная. Подумайте, что это такое. Так, что там у тебя новенького? Прислали монету за тысячу долларов. Ух ты, надеюсь... Вот, смотри. И это... Одна гривна английский чекан. Супер, супер. Это просто невероятно. А ну-ка, покажи-ка сбоку. Ну зачем сбоку? Посмотри просто так. Да, тысяча долларов, это хорошая цена за это. Ну, скидку можно сделать, сказали, можно сделать. Да? Да. Ну, класс, зато ты будешь всегда выиграть. в. У девушек на поцелуй. Ну Ты-то сам, да, в лавке? Я же такой храбрый, так не говорит, да? Это вырезать надо, Лёш. Я понял. Я отдельно буду продавать этот кусочек ролика. Так, что тут у тебя изучаешь? Я не изучаю, я снял только что ролик. Вот. Думаю, все ли я рассказал про юбилейные монеты СССР. Ага, ребята, кому тема интересная, переходите к Саше на канал. Наверняка это видео уже у него есть, Нету. выложенное. Нету. Ой, ты же не знаешь, когда я буду вот выкладывать свой? А Нет, только снял. Вот я думаю, ничего ли я не упустил, потому что у людей очень Крас. много вопросов. А у нас же народ, ты знаешь М -м. как, я вчера да. выпустил ролик про мелочи СССР. М -м. И сказал, какие года дорогие. И тебя завалили. И завалили. Ну а недорогими, и... понимаешь? Ну, что а власть. эти? Я говорю, я же да, сказал. Ведро вот таких вот у меня есть. И вот таких ведро есть. И вот таких. 60 гривен я все у тебя приму. 60 гривен килограмм? Да, принимай. Ой, принимай. Приноси. Хорошо. Хорошо. Ну у меня оно на даче. Просто нужно ехать за ним. А доставка его ведра будет стоить 500 гривен. Вот смотри, сегодня приобрел. Ага. И пепельница? Ну не знаю, или чернильница Прикольно. Угу. Можно поднять полотенце и использовать его по назначению Можно, Отрубать. можно попробовать <laughs> Класс, что еще супер нового? Вот человек захочет прийти купить у тебя что-то вот, вот, Куда конечно не глядь, везде все интересно что ты можешь еще раз рассказать? меня все интересно. Мне вообще не интересного ничего. не постоянно головой. Что это такое? У тебя Новый год. У тебя тут все такие нитенькие. Я только я один такой. Я один вымахал. А вот тут долблю эту штуку. Ты глянь, посмотри. Купил очень много, у меня появилось фарфора рюшечного. Это все, представляешь, на блогбазе купил в эту субботу. И что он? Клевый считается? Клевый. клевый Красивенький, конечно, прямо как будто. Прям как не, не фарфоровая, глянь. Это красота. все вот представляешь, Вау. это все фарфор, ручная работа, и, э, к сожалению, там есть потери. Но вот этот фарфор накупыв. вот э, только место освободил, только их расставил в лавке. Вот курятник прислали новой почтой, видишь? Ёпик, а ты что она такая? Это на виолете я одним лотом купил всех ага. этих вот. А тут клеем никаких тють Да там нет. есть. Есть какая-то керамическая фабрика. Угу. Нет, на да, некоторых есть. Птички. По статуэткам по этим тоже много чего нового. Здесь и у меня по иностранчике немного. Вот э, Буратины, Мальвины угу. различные. Э, что тебе еще показать? А монеты Украины? Окей, что там самое поезд себе редко? По монетам Украины, ты да. знаешь, э, скажу так. Во-первых, во-первых, я распродал. Очень много, Цветного, э, очень много монет, которые у меня были, те, которые мы находили в обиходе, при переборах, при переборах я очень много распродал. Угу. Из этих монет у меня есть э, ну, ролики. 95-е, я вижу, есть 96-е. Да, да. 92-е. Да, да, да. Угу. 92-е, ну ты что-то не вижу, наверное, распродал. Вот эту редкую монету ты видел, да? Я тебе показывал. Да, это тебе сделал, подписчик. А ты видел ее, да? Видел. Ну, я видел ее в онлайне, живьем Нет. не видел. Вот тебе на. Вот смотрите. Золотой ленин, да, при, при, приваренный? Да. Ну, да-да-да. Ну, 10 хотя, а, да, тебя, да, тебя выбрали, сделали, да, почти как ты? Да. да. да. Класс, класс, 10 грамм золота. Угу. И чтобы у тебя приобрести, я бы взял, у меня десятки закончились там. У меня же не по 9 гривен, ты знаешь, да, новую цену? Ну, блин, не, я не готов так покупать. Можно по 11? По 11? По 12, ладно, уже говорил. Понял, договоримся, договоримся. Вот <с тебе, <с пожалуйста, подписчики принесли. Говорят, мы увидели ролики. Ждали, ждали, пока ты расскажешь про монеты других стран. Та-да. О, боже мой! Тут можно теперь сидеть, перебирать, перебирать, вот тебе, вот тебе ткань. Здесь, кстати, есть. Ой, Ой, монеты других стран Это не совсем моя тема. Ну, неважно. Но... Так. Есть разные красивенькие монетки. И, конечно, есть... такая есть. Даже так. Это же не твоя тема. Так дарят, люди, Люди просто дарят. Просто вот друзья приезжают, говорят, ты нумизмат, мы тебе редкую монету привезли. Дают там монету. Стотинки. Вот такого формата. В принципе, я всегда радуюсь подарком. Для меня бесплатная реклама, это круто. И бесплатные монеты, это просто Самое интересное, ты понимаешь, есть даже вот 43-го... Ну, есть интересные года, интересные монеты. Я даже ничего не перебирал, не разбирался. Просто человек говорит, вот у людей скопилось, понимаешь? Скоро, скоро. Ой, вижу, даже у тебя есть... Как это называется сам? Почетный гражданин, да? Да. Вот это да. Я такой, когда-то снимал на клубе. Класс. Что, вот эту медаль? Да, да, это она. А за что она вручается? За то, что ты близко знаком с мэром. Или еще как-то так. Просто так такие вещи. Ну, вручаются тоже, бывает, бывает случается. Окей, окей. По монетам редким есть, вот 5 копеек интересные. Класс. Видишь? Сеуш, глянь, какая вещь. Попалась мне в лавке. Увеличивай э, угу. редчайший знак в годовщину февральской революции 1917 года. Елки-палки, этот знак, э, чтоб ты понимал, но ну он из серебра выполнен, да? И Просверлен, видишь, то есть его носили. немножко его испортили. Да. Mm -hmm. У ну, его носили там должно быть ушка То есть оно, mm -hmm. видать, отломалось какие-то года и его просверлили, и носили еще раз. Mm -hmm. Вот, э -э весь каталог полностью перевернул, и нашел только форму подобную. А надписи, то есть сделал ювелир вручную, то есть не... В общем, mm -hmm. редчайшая вещь. А с другой стороны, как он там, пустой или что-то есть? Ага, ничего нет. Ага. Где-то ставили клейма, где-то не ставили клейма серебро Здесь, скорее всего, оно было на ушке, но, к сожалению, оно не сохранилось А вот какие-то единички тут что-то Ну, окей, да, да, действительно вещь прямо необычная не, не часто вижу такие жетончики То есть это памятный жетон революции Ребята, смотрите, что я увидел в лавке удовольствия. Это сабля. У нее такая вот деревянная ручка. гарда такая. Она немножко, вот видим, какие-то следы ржавчины есть. Но в целом офигенная штука. И что она острая. Ну такая, средней острости. Ну вообще, представьте, такую подержать в руках. Воу. я их держал. И Саша смотрел на окинак, а тут настоящая здоровенная сабля. Прямо интересно, он... Когда держал кино у него была она или нет? Прямо, ух! Не было. Просто он как раз визуализировал, да? Сказал, что хочу вот такое, чтобы эгэгэй. И вот, друзья, видите, вот так сбываются ваши все желания, мечты. Так что ставьте себе цели, визуализируйте то, что вам хочется. И вот такие охрененные предметы к вам будут приходить ваш фокус. Так можно попробовать что-нибудь ей разрубить. Вот, офигенная вещь. Продается, я так понял, у Саши в лавке удовольствия. Вот она монетка, покрытая настоящим золотом. Именно ее я разыграю. Как вы помните, канал Фартовый коллекционер. Это всегда про удачу и фарт. Верьте в свою удачу, пишите комментарии в каждом моем видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.